Вот так-то лучше. Спасибо за стрим. В 7 дней лета до выборов. Что бы ты ни выбрал, будет сюжет по-другому. Даже есть отображение кучей баллов. Отображение баллов? <смех> Забавно. Ну а почекать 7 дней лета. Я почекаю наверное... Я для себя 7 дней лета по-любому почекаю. Но просто стримить... Вот стримить пока что не охота. Мне кажется, он настримился на ближайшее время бесконечного лета. Не особо вижу смысла, может потом как-нибудь. Короче, я установлю 7 дней лета, я бесконечно лето из стима не удаляю. Я установлю все 7 дней лета после стрима. Но стримить пока что... Ладно, вот ну, так-то лучше. 7 повторений от силы 5%, остальное новый контент и сам мод намного длиннее. Ну круто, значит, прикольно. Установлю точно, установлю после стрима 7 дней лета, но, но стримить пока не охота, даже вы мне говорите, что там дольше... Хотя бы пусть жара пройдет, потому что, на самом деле, ну, с этой жарой ебаной, когда каждый день по 29-30 градусов, что-то мне не очень охота будет, ну, если проходить, грубо говоря, с нуля полноценно, э и все, ну, разговаривать постоянно, да, то есть озвучивать. Конкретно уже 7 дней лета. Дефолтную игру я играть больше не буду. Мне в любом случае совершенно это не было интересно, проходить в дефолтной игре э на все концовки. Я хотел только одну концовку, которая мне интересна. Я хотел сначала концовку с Ольгой Дмитриевной или Славии в первом прохождении. Ну, типа, я не знал, есть ли вообще там какие-то концовки с кем, да, то есть, что они значат. Я имею в виду просто там получить какую-то девку. А второй раз, когда уже проходил, я, то мне сказали, что Ольгу Дмитриевну вообще, типа, нельзя получать. Какого-то черт Нереалистично.